Здорово. Ну как ты? Сегодня мы с тобой обсудим глобальное обновление на Барвих РП, а конкретно все те сливы, которые за последнее время нам показали разработчики. Чего стоит ожидать в данном обновлении и самый наверное главный вопрос, когда уже выйдет данная глобальная обнова. Ну а перед началом данного видеоролика, я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП, и чтобы принять участие тебе достаточно быть подписанным на мой канал,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 в которых уже в принципе четко ясно и видно то, что разработчики планируют провести некий рестайлинг проекта. Планируют полностью обновить официальный сайт, планируют полностью обновить свой лаунчер. Ну а самое, наверное, главное то, что разработчики наконец-таки решили обновить всплывающие диалоговые окна, новая система смс-сообщений. именно те скриншоты, которые больше всего привлекли мое внимание, а именно игровые настройки. Как ты сейчас видишь на своем экране, скорее всего через команду SlashMF то привычное меню, старое меню, которое мы уже так устали все наблюдать, наконец-таки изменится. Теперь все это дело будет выглядеть примерно вот так. Ну а также мое внимание привлек вот такой вот коротенький видос, который разработчики опубликовали не так давно в своей официальной группе вконтакте. Это наше новое меню игрового персонажа. Выглядит оно довольно интересно и красочно, ну а самое наверное главное то, что оно теперь будет более удобным и понятным для игроков. Здесь имеется абсолютно все все. основная информация твоего перса финансы трудоустройство имущество трудовая книжка и законопослушность законопослушность то ли я дурак то ли лыжи не едут не суть короче говоря здесь имеется твой ник твой номер игрового аккаунта твоя статистика и самое интересное то что здесь имеется графа инвентарь я очень надеюсь на то что разработчики также полностью обновят наш игровой инвентарь ибо то что мы имеем на сегодняшний день не самое лучшее не знаю как у тебя но лично у меня данный инвентарь частенько подлагивает и как по мне он довольно неудобен я бы хотел увидеть новый качественно проработанный и понятный инвентарь также у нас с тобой появится новая шкала с прокачки твоего игрового уровня под которой будет указано необходимое количество XP, которое нам осталось набрать для получения следующего уровня что довольно удобно в левом верхнем углу мы с тобой наблюдаем наш ник ну а также несколько новых кнопок скорее всего это это будут настройки магазин и какая-то детальная информация ну а по центру данного меню мы с тобой наблюдаем как сменяются персонажи я очень надеюсь на то что здесь будет отображаться именно наш с тобой игровой персонаж и также что на нем будут отображаться все те новые аксессуары и шмотки которые мы будем на него одевать одна наверное из последних важных новостей будет интересно только донатером но я думаю ей также стоит уделить некоторое внимание в связи с тяжелой ситуацией в стране в связи с тяжелой ситуацией в мире в в последнее время во многих проектах, во многих играх приостановлены донаты, и многие игроки задавались вопросом, как же сейчас можно все-таки задонатить на Барвиху. Довольно часто мне задавали этот вопрос в ВК, а также писали в комментариях. И буквально вчера вечером в официальном телеграм-канале Барвиха Рядом появился пост с информацией, что теперь свой игровой баланс можно пополнить на официальном сайте Барвихи РП через кошелек WebMoney, а именно появилась возможность пополнять счет с других стран, благодаря данному способу. Все инструкции по пополнению счета через данный способ ты можешь видеть на своем экране. Буквально на днях разработчики также слили вот такой вот крайне интересный скриншот, на котором мы с тобой можем наблюдать какие-то непонятные наградные трофеи, какие-то новые лиги и, что немаловажно, здесь присутствует дата Триумф 2022, что намекает нам с тобой, скорее всего, именно на добавление новых сезонов на проект. Такие сезоны уже существуют в некоторых в различных играх, к примеру, такие как PUBG Mobile. Там у нас также имеется бронзовая, золотая и платиновая лига. Это сезоны, которые периодически обновляются, мы их проходим, выполняем определенные задания, квесты и получаем за них какие-то определенные награды. По данной теме уже довольно часто в последнее время шел разговор с разработчиками, ведь у нас отлично на проекте заходят тематические квесты, но игроки в последнее время довольно часто жалуются, что они проходят крайне редко, а именно по праздникам самое главное, получают за них довольно неинтересные награды. Вследствие чего в последнее время мы и разговариваем с разработчиками по данному поводу, просим их добавить нам какие-нибудь новые сезоны с тематическими ивентами, квестами и новыми крутыми наградами. И возможно как раз таки это то самое, что в конечном итоге должно только положительно сказаться на общем онлайне проекта. Ну а что там получится в конечном итоге, я надеюсь мы с тобой уже узнаем в ближайшем будущем, к сожалению на данный момент разработчики вообще не хотят делиться никакой информацией касаемо данного глобального обновления. Что говорит лишь о том, что выход данной обновы явно не стоит ожидать уже в конце этого месяца. Ведь буквально за одну-две недели до выхода любой обновы, разработчики, как правило, часто сливают всю информацию по этой обнове своим ютуберам, чего, к сожалению, не происходит на данный момент. естественно, дата обновы, к сожалению, пока неизвестна абсолютно никому, кроме, наверное, же самих разработчиков но я крайне надеюсь на то, что разрабы не затянут с этим делом до конца этого лета. Я, конечно же, прекрасно понимаю то, что сейчас в основном вся аудитория занята учебой, экзаменами и работой, но до лета осталось совершенно немного, буквально пару недель. И именно лето – это отличный повод для выхода глобального обновления, для того, чтобы подогреть свою аудиторию, для того, чтобы апнуть неплохо онлайн. Ведь у большинства игроков появится куча свободного времени. И самое главное, все это дело не привязано к месту, ведь мы играем в мобильный проект. Также я крайне надеюсь на то, что в этом глобальном обновлении мы все-таки увидим какие-нибудь новые крутые прибыльные работы или даже возможно компании. Ведь не просто так, сейчас идет сбор данной информации со своих ютуберов и игроков. Ведь разработчики утверждают и настаивают сейчас на том, что они крайне прислушиваются к своей аудитории в последнее время. И именно от нас нас с тобой ждут информации по тому, что бы мы хотели увидеть больше всего на проекте. И мне, кстати, крайне понравилась активность с выходом последнего ролика касаемо как раз-таки новых работ и компаний на Барвихе РП. Я, честно говоря, даже не ожидал, что в Барвиху играет столько креативных и интересных людей, ведь поступила реально масса интересных предложений по внедрению в проект. Я прочел довольно большое количество комментариев под этим видео с различными идеями и подумывая даже снять отдельный ролик, либо же проведем давай стрим буквально в эти выходные, где мы с тобой вместе и разберем все эти идеи и предложения. Напиши в комментариях, как будет лучше. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Спасибо тебе за просмотр. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно...